Широкая дорога, по которой я просто пошел первый. Она свободная, она не занята. за мной еще впереди, сзади, сбоку, где угодно, она очень длинная. Вопрос резидентства для постсоветских пространств – это, в принципе, возвращение просто провал в прошлое и формирование обыкновенной имперской сущности, империи. А мы хотим с вами жить на равных условиях вместе. Но империя не подразумевает. То есть есть воссалитет. Есть рыбы, есть он наверху. Если бы я была э, гражданкой Украины и могла голосовать, э, я бы голосовал за того кандидата, который выдвинет в своей программе отмену поста президента. Должна сказать, что ровно то же самое я бы сделала э, и сделаю, надеюсь, когда-нибудь, будучи гражданкой России. Я проголосую за того кандидата, который скажет, нам нужна серьезная конституционная реформа, в результате которой такого поста, э, такого института, как пост президента в нашей стране не будет. Почему? Потому что в тех, в общем, сложных историчес... с, тем, с тем сложным историческим опытом, который есть у наших народов, фигура президента, получающего мандат от всего народа через народное голосование, как бы от всего народа, несмотря на то, что проголосовавших, может быть на самом деле меньше. Часто получается, что за человека проголосовал 25%, но по процедуре выборов он побеждает. Так вот, этот человек получает мандат от всего народа. Он... По неволе оказывается, бы там ни было записано в Конституции президентская, парламентская, она парламентская, президентская или просто президентская, он получает э, мандат, на который может опираться э, перестраивая власть таким образом, чтобы подчинять себе другие ветви власти. Мандат на формирование империи, то, что я и сказал, то есть. Да. И, и вот это происходит постоянно. То есть, когда наши демократы думали, что нам нужен человек, на которого мы будем возлагать надежды, а это был Борис Николаевич Ельцин, и конституцию написали под него, давая ему больше полномочий, чем другим ветвям власти, вот мы расхлебываем то, что тогда сделали. Такой, такого института в наших государствах быть не должно. Нам нужны исключительно коллеги идеальные органы власти, а пост президента не нужен. И поэтому, будучи гражданкой России, я проголосую за того, кто предложит убрать пост президента в Украине, я бы голосовала за того человека, который предложит этот пост убрать. ...той власти, которая существует. То, что касается отмены института президента. Вот я не хочу сегодня говорить, что вот чего быть не может сейчас. Самый простой вопрос. За пять лет институт президентства в Украине отменить можно только в том условии, когда будет сформирована система, которая сможет заменить. Это не просто парламентская республика, потому что мы получим тех же самых олигархов. Только олигархов, которые представлены двумя-тремя людьми, там или четырьмя, пятью, двадцатью, четыреста неважно. Но они сохраняют свое влияние, сохраняют свою власть. Украина должна быть субъектом международных отношений и геополитики, а не объектом, который все сегодня разыгрывают за игральным столом. Это первое. Второе. Условия существования граждан внутри Украины должны быть идентичны. Гарфы, правоохранитель, вы, судья, вы, кто угодно. Поэтому пункт первый же говорю – ведение военного положения. Ровно с точки зрения того, чтобы остановить вот остановиться и, и, и, и поставить точку. Это первое. Второе. После этого всего – проведение аудита. У нас всего есть сегодня. У нас последняя перепись проводилась, бог знает, когда никто толком не понимает. И не знает там вообще всего всего всего то что у нас есть аудитом того что кому принадлежит аудитом тоже чего никому ничего не принадлежит аудитом наших законов которые противоречат друг другу аудитом наших реформ которые противоречат друг другу и так далее и так далее, и так далее. вот когда мы полностью сможем сформировать единую картину вот тогда мы можем говорить какую мы выстраиваем республику или, или как бы, устраиваем государство или что мы все-таки в конце концов устраиваем